Добрый день, сегодня у нас интересный случай. У нас э, молодой человек, который хочет максимально увеличить свой половой член с помощью операции коллапатизирования. Это достаточно сложно сделать, поэтому мы сегодня комбинируем инфракубикальный доступ с лигамитотомией. Тем самым мы хотим добавить Хотя бы один сантиметр полового члена, поскольку размеры изначально небольшие, и мы боремся за каждый сантиметр. Для пациента это очень важно, хотя это достаточно пациент клонного возраста, тем не менее он хочет максимально сохранить свой объем, который у него был в молодости. Так что мы сегодня будем делать интересную операцию. Я сразу один потом как мёртвый, потому что потом периодически умеет. Подготовку протеза. Мы замерили 19 сантиметров, поэтому будем ставить, соответственно, 15 плюс 4. Преимущество данных протеза тем, что они при накачивании изменяются не только толщину приобретают, но еще изменяются примерно 3 сантиметра. Соответственно, максимально раскачав, мы добавляем 3-4 сантиметра протезу соответственно для некого рабочего члена. Да? И следите. Или Данилу, если я не говорила, которая там... Вот это? Да. Это должно быть лопаткой мы видим, что первоначальная длина была 15, а сейчас мы уже раскачали более 18 сантиметров. И это даже не видел. Теперь есть клапан. при необходимости, когда человеку не нужна эрекция, мы его нажмем и, соответственно, сдувается. Mm-hmm. в спокойном состоянии протезы 15 сантиметров, 15 АХ. а когда мы их раскачаем, будет 18 сантиметров. Для этого, как правило, нужно 10-15 накачивать. Объем камеры 2 с небольшим миллилитра, соответственно, при этом около 30 миллилитров перемещается из резервуара в вот, кавернутые тела. Наш хотел 13 миллионов. сантиметра может быть отсюда и поставили через инфрапубликальным разрезом одновременно с лигами эндотомией процесс 15 плюс 4-19 сантиметров ушили поперечный шов вертикально за счет этого добавилось полтора сантиметра то есть при небольших изначальных размерах нам удалось получить достаточно большой половой стен. видите он уже как сейчас здорово выглядит и сейчас мы когда максимально его накачаем посмотрим сколько сантиметров можно уже даже сейчас посмотреть так, подойдите сюда. Ну то есть сейчас у нас 14,5 сантиметров. А когда полностью раскачается половочка, будет 15, может быть даже 15,5. Достаточно. Ну как по мне, так даже чистых 15 сантиметров есть. Вот ну, почти 15 см.